Всем привет! В этом видео мы покажем, как произвести оплату лицензии платформы ATAS через платежную систему PayPal. Заходим на сайт orderflowtrading.ru и нажимаем на вкладку «Тарифы». Выбираем подходящий тарифный план и нажимаем «Заказать». Если вы уже зарегистрированы в личном кабинете, то переходите на вкладку «Вход» и авторизируйтесь в системе. Если у вас еще нет личного кабинета, то выбираем вкладку «Регистрация». Вводим имя адрес электронной почты и номер телефона. Нажимаем «Продолжить» и переходим на электронную почту, которую вы указали при регистрации. В полученном письме видим логин и пароль для входа в личный кабинет. Нажимаем на ссылку «Перейти в личный кабинет» и перед нами открывается окно для оплаты платформы. Выбираем метод оплаты PayPal. Указываем имя, фамилию, дату рождения, номер телефона и выбираем страну. Также выбираем город, вводим адрес и почтовый индекс. Затем нажимаем «Оформить заказ». Перед нами открылась веб-страница платежной системы PayPal. Авторизируемся в платежной системе. Для этого вводим данные электронной почты, пароль и нажимаем «Логин». Перед нами открывается окно оплаты. Далее нажимаем «Продолжить», проверяем электронную почту и видим письмо с информацией о том, что заказ успешно оплачен. Также в этом письме указаны данные для входа в торгово-аналитическую платформу АТАС. Если у вас нет счета в системе PayPal, его можно зарегистрировать на этапе авторизации перед оплатой лицензии. Для этого нажимаем Create Account, заполняем анкету с данными для оплаты лицензии, выбираем страну, вводим данные карты, адрес, индекс и номер мобильного телефона, после чего нажимаем продолжить. Далее открывается страница с анкетой для создания личного кабинета. В системе PayPal Вводим свой имейл и пароль, страну, фамилия имя отчества на кириллице, номер паспорта, дату рождения и в дополнительной информации номер налогоплательщика. Ставим галочку для подтверждения соглашения пользования сервисом. После этого нажимаем «Согласиться» и «Продолжить». В следующем окне подтверждаем данные карты. Вводим имя и фамилию для верификации. После этого с карты снимется 1 доллар, который позже вернется обратно на счет. Далее открываем почту, заходим в письмо от PayPal и подтверждаем ваш email.